Всем привет! В СМИ появилась информация, что Наталья Рудова ждет первенца. 37-летнюю актрису заметили кафе, державшуюся за округлившийся живот. В распоряжении Супер оказалось видео, где заметно, как актриса Наталья Рудова держится руками за округлившийся живот. Звезда была одета в футболку свободного кроя, но даже она не скрывала характерных беременных форм при прикосновении к животу. Как сообщают СМИ, девушка была в компании таинственного незнакомца. А личной жизни Натальи не распространяется, предпочитая скрыть из избранника от публики. Известно, что в браке Рудова не состоит. Ранее девушки приписывали романы с бывшим солистом М. Бенд Артемом Пинзюрой и актером Микаэлом Арамяном. Но Наталья Рудова никак не комментировала эти слухи. В интервью Women Hit Наталья отметила «Идеальный мужчина для меня – умный, красивый, самодостаточный, талантливый в своей сфере деятельности». Звезда предположительно находится на раннем сроке беременности, но уже изменила свой образ жизни, меньше появляется в свет и больше отдыхает. На днях актриса посетила клинический госпиталь Лапина, в котором рожают многие российские звезды. На комментарии подписчикам в своем инстаграм насчет ее беременности девушка не отвечает. Если Наталья подтвердит информацию, для нее это будет первая беременность.